Нам часто задают вопрос, зачем вы показываете на выставке, на автомобильном салоне машину, работающую без масла. Ну, на самом деле это рекламный ход, да, это шоу определенное. Мы таким образом демонстрируем быстро и убедительно возможности слой супротек, возможности технологии супротек защищать двигатель. Можно буквально проходя мимо плаката «Двигатель работает без масла», Заинтересоваться и самое интересное подойти к нему и посмотреть, наклониться вниз и увидеть, что поддон картера снят, клапанная крышка снята, масла нет, торчит щуп, перед нами маслозаборная сетка, то есть масла никакого нет, смазки нет, при этом рабочий процесс, он даже слышен, сейчас сгорает топливо, ничего не подается, и двигатель работает совершенно успешно без масла. И он может работать так. Очень и очень долго Так может работать любой двигатель В хорошем состоянии, хорошо собранный Может также длительно работать Да, действительно, этот режим Холостого хода, он без нагрузки Если вывести все детали Исправные, особенно вкладыши Подшипников, подшипники То можно выйти на режим стационарный При котором длительное время Можно работать без масла Однако При небольшом изменении Там, допустим, увеличение оборотов Режим стационарный нарушается, и первыми, первым, что происходит, это выплавление вкладышей подшипников. Это наглядно было продемонстрировано, например, на испытаниях в Политехническом институте. Слой Супротек проработал, сначала довели до 4000 оборотов, затем э, на, на 4000 оборотов э, двигатель проработал 42 минуты, и только после этого произошло расплавление вкладышей. На самом деле, конечно, никто не предлагает работать без масла. Но если вдруг произойдет такая ситуация, что вы потеряете масло, можно просто на небольшой скорости, скажем, там на четвертой передаче, при скорости не более там, 80 километров спокойно добраться до ближайшего пункта технического обслуживания, даже если он будет на расстоянии, допустим, 200 км, 300 километров. Супротек